Также на мероприятии были презентованы две магистрские программы Института вычислительной математики и информационных технологий, инфокоммуникации, специальной робототехники и прикладная математика и информатика. Профиль искусственный интеллект и суперкомпьютерные вычисления. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Универньюз.